Всем привет! В эфире Универ а в студии Евгений Романов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ развивают проект, который поможет сохранить генетические ресурсы птиц. В КФУ прошел 12-й семинар молодых корееведов. В университетской клинике КФУ проводится новый вид диагностики сердца. Ректор Казанского федерального университета принял участие в расширенном заседании попечительского совета инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, которое проходило в рамках 15-го республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Данное мероприятие прошло 17 декабря на площадке Казан. Казанского гостинично-развлекательного комплекса «Корстан» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. А теперь к следующим новостям. Ученые Казанского федерального университета занимаются развитием проекта, который поможет сохранить генетические ресурсы птиц, находящиеся под угрозой вымирания. Более подробно смотрите далее.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 12-я международно-научно-практическая конференция открыла свои двери студентам Института международных отношений. Главным вопросом обсуждения стали настоящее и будущее российского корееведения, история, культура, политика и литература Кореи, корейское общество и внешние связи. Мы проводим семинар, в котором хотим дать возможность проявить себя молодым корееведам, в том числе студентам, магистрантам, чтобы они представили свои работы для дальнейшей публикации в научных журналах. Цель проведения мероприятия ⁇ укрепление интереса корейской культуре среди студентов, изучающих корейский язык, расширение границ понимания культуры и литературы Кореи, а также политической и экономической сферы корейского общества, улучшение навыков владения языком. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет вошел в число победителей конкурса, проводимого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Университет получит 10 миллионов рублей на реализацию образовательной программы. Более подробно смотри далее. Казанский федеральный университет стал одним из победителей конкурса среди региональных университетов России с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Мы выиграли, я думаю, считаю, потому что, по большому счету, мы готовились к этому достаточно давно. Это связано с тем, что ну, Казанский университет, геометрия, это важный сказать, предмет для Казанского университета, и в общем, давно уже было руководством университета сказать, выдвинута мысль, что да, надо что-то такое сделать, и по, когда вот объявили этот тендер, ну, собственно говоря... Это было специально, мы не знали об этом ничего, но фактически это вот для нас было самым, тем, что нужно. Казанский университет выиграл 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию и разработку собственной образовательной программы по направлению математика совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом. Разработку этой программы, что подразумевает написание новых курсов, написание программ, снятие так называемых онлайн-курсов, один из которых будет на русском языке, другой на английском, и всевозможное писания всяких обзоров, связанных с тем, насколько это нужно, полезно, как сделать так, чтобы найти этих магистров из других вузов, чтобы привлечь их к нам? В общем, много всяких проблем, которые мы должны в связи с этой программой решить. Вот, вот на это деньги, собственно говоря, и тратятся. В течение двух лет сотрудники двух университетов будут разрабатывать прототип передовой образовательной программы. По итогу планируется создать образовательную программу по математике, отвечающую запросам реального сектора экономики. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. В отделении функциональной диагностики университетской клиники КФУ с этого года применяется 12-канальное хольтеровское мониторирование. О том, кому показан такой вид диагностики и как он проводится, смотрите далее в нашем сюжете. В 2019 году в университетской клинике КФУ на смену старым трехканальным появились новые 12-канальные холтеры. Они позволяют непрерывно фиксировать электрокардиограмму на протяжении 24 и более часов на специально регистрирующий аппарат. Основным достоинством 12-канальных регистраторов, в отличие от стандартного трехканального мониторирования, является... Более достоверная диагностика ишемической болезни сердца. И также мы можем определить нарушение ритма, из какой части сердца, из какой области сердца возникают аритмии. Холтеровское мониторирование проводится путем приклеивания электродов на грудную клетку обследуемого. Электрод смазывается специальным токопроводящим гелем и наклеивается на кожу пациента. Сам монитор, который осуществляет регистрацию, питается от батарей и располагается в специальной сумочке на теле пациента. Во время мониторирования рекомендуется носить свободную, не стесняющую движение одежду из натуральных материалов. Для достоверности результатов следует избегать мест с повышенным электромагнитным излучением. Это диагностическая процедура, которая позволяет определить заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, такие нарушения ритма, или ишемической болезни сердца, или гипертония. Также холтерское используется для оценки лечения ритми и для оценки работы электрокардиостимуляторов. Конечно, ношение холтера связано с определенными неудобствами. Во-первых, монитор является электронным устройством, который боится воды. Поэтому купаться или принимать душ с ним нельзя. К нему идет шлейф проводов, на концах которых расположены электроды. Это может привнести неудобства во сне и сковывать активные движения. Однако холтер является очень важным для определения такого страшного риска, как внезапная смерть. А также помогает определить и контролировать правильность и эффективность лечения. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитоклы, Универ